Всем привет, меня зовут Алексей Кудрицкий, и сегодня мы с вами поговорим о новом сборнике документов, который вышел в конце прошлого года «Лады и громадства БССР» у 1929-1939 годах. Этот сборник документов составлен на основе материалов особого отдела ЦК КПБ и секретного отдела ЦК КПБ. Собственно, что это за сборник? В этом сборнике собраны... Архивные документы из фонда 4П Национального архива Республики Беларусь, которые касаются вот именно этих двух отделов. Но прежде чем мы поговорим о непосредственно этом сборнике, мы поговорим о контексте тех событий, собственно, результатом которых стали вот документы, которые вошли в этот сборник. Что у нас произошло в 1929 году? Чтобы вы оценили масштаб, я положу. Вот так вот его. Что произошло в 1929 году? В 1929 году заканчивается политическая борьба в Советском Союзе, и страна переходит на своеобразный новый курс. Объявляется курс на коллективизацию и индустриализацию. Как эти моменты проходили, это про это мы поговорим позднее в рамках материалов сборника? Собственно, помимо индустриализации, коллективизации, э, белорусизации, которая, как многие сейчас говорят, закончилась в 1929 году, но как мы увидим, что на самом деле она продолжалась, вот, и... Э, не стоит также забывать то, что Беларусь была в немножко других границах. На 1929 год Беларусь была разделена между, собственно, БССР и Западной Беларусью, которая входила в состав Польши. И, соответственно, получается, была проблема с приграничьем и так далее. Многие из документов, из видов документов, из тех событий, которые описываются в этих документах, уже ранее фигурировали в других сборниках. Само собой не эти документы. Это... Документы подобного плана можно, например, найти на сайте смат Info или в других сборниках документов, которые издавались, ну, прежде всего, в России. В России тоже изучали материалы секретных отделов РКПБ или ВКПБ. Но этот сборник интересен тем, что здесь документы, которые касаются непосредственно Беларуси и ситуации в Беларуси. И этот, документ, этот сборник документов интересен также тем, что впервые многие из этих документов опубликованы. То есть белорусские историки практически не обращают внимания на эти документы, на которые уже рассекречены. До 1990 года они были засекречены, потом они рассекречены были. И в настоящее время исследователи могут ими воспользоваться, однако делают это не очень активно. О чем, собственно, Ирина Романовна и говорила в своем интервью «Радио Свобода», когда говорила о том, что многие исследователи этого периода с 1920-30-х годов предпочитают говорить о том, что все засекречено и мы не можем объективно исследовать эту тему, в то время как на самом деле многие документы рассекречены и какую-то часть работы можно выполнить, и исходя из них. Собственно, поговорим о самом сборнике. Сборник состоит из предисловия, которые историческое, археографическое, а также шести разделов, которые посвящены разным этапам, разным сферам жизни в БССР. Собственно, это вёско. То есть деревня, противостояние власти и крестьянства, город, структуризация и регламентация жизни горожан, национальные меньшинства и власть, религия, верующие власть, власть и культура, репрессии от адресных, от адресных до массовых. И, собственно, все эти документы, они стекались в секретный отдел ЦК КПБ и секретный отдел, и особый отдел ЦК КПБ. Собственно, что это были за отделы? Они впервые появляются в 1919 году, и в них отправляется вся секретная документация. Пользование этой документацией жестко регламентировалось, то есть после прочтения эти, эти документы рассылались, могли рассылаться в местные органы власти, но после прочтения они обя... работники обязывались эти документы либо вернуть, либо их уничтожить, о чем, собственно, делался соответствующий акт. Но эти документы сохранялись в секретном и особом отделах. И э, если в 1920-е годы в БССР существовала какая-никакая ну, свобода прессы, то есть можно было э, и критиковать местных работников, и какое-то э, какое описание реальной ситуации там, в деревне и так далее... Описывать плюс ко всему не так сильно следили за границей, поэтому многие могли общаться с теми своими родственниками, которые живут по другую сторону границы, то есть на территории Польши. В 1930-е годы цензура значительно усиливается, и пресса уже слабо подходит для информирования о... События в деревне, например, той же во время коллективизации, или о определенных перегибах, которые есть во время индустриализации, или о репрессиях тем более, и поэтому документы секретного отдела, они собирают именно ту информацию, которую подготавливали местные работники, которые писали о реальных настроениях, которые писали о том, кто какие высказывания делает на собраниях, то есть они чаще всего просто аккумулировали отдельные сведения с места и отправляли это наверх. Этим эти документы интересны. Сделать необходимо, прежде всего, одну маленькую оговорку. Этим документам не нужно, эти документы не нужно рассматривать как такой социологический срез, то есть как Рассмотрение реальной картины жизни советского общества. И, собственно, составитель об этом и говорит в предисловии. Сами документы формируются из двух частей чаще всего. Это положительная часть и это отрицательная часть. В положительной части собираются сведения о том, как работники хвалят Сталина, хвалят Калинина, хвалят, хвалят остальных лидеров Советской Белоруссии, Советской России, СССР в целом и так далее. А во второй части собрано критическое часть, где опубликовано, что, где размещена информация о том, что вот такой-то работник покритиковал эту сторону, а такой-то работник покритиковал ту сторону. И в целом какой -то, каких то замеров социологических опросов и так далее эти документы не содержат. Тем не менее они содержат определенные, они содержат определенные Euh, сведения об общем настроении. То есть, с места могут писать, что общее настроение в регионе спокойное или общее настроение в таком-то колхозе напряженное, и это напряжение исходит от таких-то и таких-то органов и так далее. Но... Э -э в целом, эти документы также необходимо рассматривать критически и понимать, что и в этом сборнике, и в самом секретном отделе собрана информация, которая прежде всего служила для оперативного принятия решений. И, собственно, с этим посылом их и стоит рассматривать. Ну а чтобы вы понимали, какие сведения содержатся в некоторых из в некоторых из документов я немножко зачитаю отдельные элементы из этих. Они будут посвящены э, переписи населения, потому что у нас в прошлом году была перепись населения, и выборам, потому что у нас в этом году будут выборы. Ну а также небольшой момент с... Я говорил, что мы немножко поговорим про белоруссизацию. но там будет небольшой момент и про беларусизацию. Собственно, начнем мы с хода предвыборной кампании в Верховный Совет БССР. Вот где отмечено, в документах отмечались настроения по избирательным округам, по районам БССР, и говорилось о том, как вообще проходили эти выборы. Работников колхоза, совхозов, колхозников, работников предприятий собирали в одном помещении на предвыборное собрание, где агитаторы, или из центра, или из местных, рассказывали, какие будут кандидаты, и как нужно проголосовать за товарища Калинина или за товарища Ванеева, вот, потому что они хорошие большевики, и за них нужно голосовать. И, тем не менее, поступали следующие сигналы. Например, в деревне Красновка Алексей Ануфриевич Борбуш, 70 лет, колхозник, говорил, что я за Сталина голосовать не буду, потому что он сын помещика. В деревне Теренище один из колхозников агитировал, вы сильно держитесь за Сталина, а не знаете, что он помещик, ведет дело так, чтобы вас уничтожить. Ну, они были арестованы. Собственно... Член союза писателей Критик Модель говорил, я не буду голосовать за Ванеева, выставленного кандидатом в депутаты Совета национальности и других, и призываю за него не голосовать, так как он бюрократ. Вот. И э, так далее. В целом, ну тут много документов вот такого плана. Встречаются э, даже высказывания евреев о том, что лучше бы здесь были фашисты, потому что советская власть евреев не любит. Но... Собственно, про перепись населения документы также встречаются очень интересные. Например, очень много говорилось о том, какие вопросы будут в переписи населения и что необходимо делать. И здесь приводится, например, что бывший церковный старосты и его взять. Говорили, перепись будет проводиться с целью выявления верующих и неверующих и будут тайно записывать в колхозы. Где кого застанут, там будут и писать. Для того, чтобы не быть обманутым, нужно избегать перепись. Бывший кулак Барауля среди своих односельчан говорил, будет перепись населения и будут клеймить народ, поэтому надо скрыться в лесу. В деревне твердо твердозаданники юбко Дмитрий, Александр и Алексей среди населения ведут агитацию, направленную на срыв предстоящей переписи населения. Среди насельчан говорили «Будет происходить перепись населения, но вы не пишитесь, опрячьтесь куда-нибудь, так как кто запишется, тот пропал. Будут клеймить, а кто скроется, тот будет жить хорошо». И, собственно, если про белорусизацию, то 8 сентября 1938 года один из учителей еврейских школ в Беларуси, писал в Москву в редакцию газеты Der Эмис это правда на еврейском языке. Uh, <coughs> ну, собственно, он писал о том, что был в Гомеле с целью закупить еврейские учебники для новозыбковской еврейской школы, вошел в центральный магазин, где постоянно по покупал книги, взглянул на полки с книгами и заметил, что еврейских книг нет. Вот, потому что еврейские школы переводят в белорусские школы, и, соответственно, учебники на языке идиш изымались и заменялись на белорусские учебники. Вот. Причем это был не, единый, не единичный случай. Много писем писали учителя о том, что это очень плохо, что еврейские школы реорганизуют в белорусские вот. А аргументация, собственно, тех, кто это проводил, она была такая, что евреи, в принципе, ассимилировались с местным белорусским населением, поэтому могут и на белорусском или русском учиться, а свой могут изучать факультативно. А, собственно, что необходимо сказать по данному сборнику в целом, уже подводя итог. Сам сборник представляет собой очень большую капитальную работу, то есть автор говорила, что она более 20 лет работала с этими документами, собирала их, и в этот сборник вошло более 800 документов, которые она, собственно, называет лучшими из тех, которые она видела среди всех документов, с которыми она работала. Всех документов там более половиной тысяч дел, в каждом из которых от нескольких документов до нескольких сотен документов, То есть массив документов очень большой. И э, в целом э, я бы очень рекомендовал интересоваться именно и сборниками документов, и специализированной литературой, потому что они позволяют взглянуть на ситуацию не со стороны э, человека, который смотрит на статистику, который смотрит на какие-то... Э, бюрократические установки и так далее, а вот со стороны обычного жителя мирного, который э, все э, в это время жил и воспринимал происходящее событие со стороны своего маленького мира. Спасибо.